Фасолевый суп в мультиварке Redmond – простое и доступное блюдо, которое вы всегда можете приготовить на обед. Используются самые распространенные овощные ингредиенты, легко и очень вкусно. Перед вами простой рецепт приготовления фасолевого супа в мультиварке Redmond. Суп готовится очень просто. Нарезаем овощи кубиком и складываем в чашу мультиварки. Туда же добавляем горошек и консервированную фасоль, томатную пасту, специи и воду. Готовим в режиме суп 45 минут, после приготовления, дайте супу настояться, переведя мультиварку в режим подогрев на 10 минут, удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Моем, чистим и нарезаем все овощи кубиками. Перекладываем овощи в чашу мультиварки, добавляем горошек и фасоль, вливаем воду, кладем томатный соус и специи. Все перемешиваем. Готовим в режиме суп 45 минут. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Нам понадобится Фасоль консервированная, одна штука, банка, помидор, одна штука, морковь, одна штука, картофель, три штуки, горошек зеленый, 100 грамм, вода, полтора литра, томатный соус, 2 столовые ложки, соль и перец, по вкусу, количество порций, 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Пусть вам сегодня повезет.